Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор Кафульшат Гафуров провел заседание ректората университета. Телекомпания «Эфир» заинтересована в новых кадрах. Кастинг ведущих на «Универ ТВ». 18 февраля состоялось очередное заседание ректората Казанского федерального университета. Прошло оно в непривычном для этого месте – здании Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия. О том, что привлекло ректорат в это здание и что на нем обсуждалось, смотрите далее. Заседанию ректората предшествовала экскурсия по свеже зданию Института международных отношений на Левобулачной 44. Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил фото-выставку, рассказывающую о вкладе Казанского федерального университета в развитие города Болгар, а также совместную экспозицию Казанского университета и Института исследования Центральной Азии. Понравился. Мы начали здесь как бы играюще, вот Думали, вот, первый этаж здесь немножко сделаем, но самое главное, чтобы мы все это могли эффективно использовать. Важно, что проведенные работы не ограничились только косметическим ремонтом. Помимо этого был расширен подвал и укреплен фундамент всего корпуса в целом. Первым вопросом повестки заседания стали результаты внутренней независимой оценки качества работы профессорско-преподавательского состава КФУ в 2018 году. Отчет на данную тему представил Дмитрий Таюрский. Тестирование базировалось на измерительных материалах, которые были разработаны научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования. И преподавателям предлагалось пройти э, тестирование индивидуально, либо согласно читаемой им дисциплине, либо, если такой дисциплины в этих банке этих тестирований не оказывалось, то по основной Модель оценки представляет собой четырехуровневую систему. После демонстрации промежуточных результатов ректор обозначил показатели, которых необходимо добиться всем подразделениям университета, и обсуждение перешло к следующему вопросу, вызвавшему бурную дискуссию – мониторинг успеваемости студентов подготовительного факультета КФУ. По распоряжению ректора коллектива института необходимо разработать план мероприятий по работе с иностранными студентами для устранения возникших проблем в обучении. Сами студенты-граждане иностранных государств будут проживать в комнатах общежитий с русскоязычными студентами для Лечение практики русского языка. Одним из важнейших вопросов повестки стало плановое повышение оклада сотрудникам Казанского университета. С 1 марта зарплаты научных сотрудников увеличится на 4%. Минимум в 3,4 раза уровень повышения он опережает темпы инфляции. а По максимальным значениям получается более чем в 5 раз темпы роста заработной платы выше темпов инфляции. И все-таки, чтобы было понятно, то есть я вот здесь показываю последний слайд, уже к этому повышению, плюс, то есть это будет дополнительное повышение по основным категориям на 4%. Не менее важной темой ректората стал год Ивана Михайловича Симонова, организацией которого занимается Казанский университет. Летом 2019 года исполнится 225 лет со дня рождения Ивана Симонова, а в 2020 году будет широко праздноваться 200-летие открытия Антарктиды. Серия мероприятий, список которых почти сформирован, будет посвящена этим двум датам. Кроме того, в рамках года Симонова в КФУ» состоятся конференции, выставки и будет выпущено собрание работ ученого. Камиль Гемоздинов, Ленар Влетяров, Виолетта Басова, Универньюз. КФУ посетил генеральный консул Казахстана. Он провел открытую лекцию для студентов. Подробнее в следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялась открытая лекция генерального консула Казахстана в Казани Еркина Тукумова. Встреча со студентами стартовала с рассказа об отношениях Казахстана с Россией и Татарстаном. У нас с Татарстаном достаточно активные торгово-экономические связи. Мы торгуем... И не только нефтью и нефтепродуктами, но и в сельском хозяйстве, авиастроении, судостроении. По его словам, Татарстан и Казахстан имеют множество связей, не только экономических, но и культурных. Ярким Тукумов ознакомил студентов с особенностями работы генерального консула. В мои консульские функции входят, в том числе, постоянно поездки в регионы, для того, чтобы познакомиться с руководством регионов, наладить наши торгово-экономические связи, культурные, образовательные и так далее. далее. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Студентам Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ выдалась возможность пообщаться со звездами телекомпании «Эфир». Творческая мастерская при Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ открывает свои двери. Проект дарит возможность студентам влиться в ряды штатных сотрудников популярного ТВ, стать известным телерепортером и узнать профессиональные секреты. Подробнее смотри далее. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась презентация нового совместного с телекомпанией «Эфир» проекта «Творческая мастерская», ориентированного на студентов факультета журналистики. Хотели бы на базе института создать такую творческую лабораторию, где ведущие и корреспонденты телекомпании «Эфир», которые каждый день практикуют, выезжают на сюжеты, создают программы, рассказывать об этом студентам первых, вторых, третьих курсов, и, возможно, кого-то заинтересовать своей работой, выявить, скажем так, найти самых талантливых, молодых, успешных, грациозных, чтобы тоже предложить им работу на телекомпании «Эфир». Встреча студентов со специалистами телеканала «Эфир» состоялась в формате творческого диалога. У «Эфира» изначально была такая установка, мы всегда под себя пытались сами брать молодых ребят, которые хотят быть журналистами, ребят, девчат имеется в виду, и воспитывали их под себя в соответствии со своими уже стандартами. Но потом мы сталкивались с тем, что обучившие всему этого человека, он хотел расти дальше, делать карьеру где-то в другом месте и уходил то есть сначала как у нас это очень расстраивало потом мы поняли что по большому счету это повод для гордости когда ученики нашей школы вот так вот востребованные на федеральных каналах, в других городах. Ребята, желающие попробовать себя на телевизионном поприще, смогут начать стажировку на ведущей телекомпании уже в более широком формате. И очень здорово, что ВУЗ тоже идет навстречу, тоже имеет в этом заинтересованность. Я думаю, сейчас вот эти вот наши первые робкие попытки, которые были тогда, обретут ну, такую вот более совершенную форму. Занятия планируется проводиться еженедельно. По мере выполнения студентами практических задач, им будет открываться перспектива трудоустройства в штат, телеканала эфир. Мне бы хотелось, чтобы мы э, как-то думали с вами, то есть мы будем собираться, у нас будут такие не только, там, конечно же нет, не под запись там, с тетрадками, а такие встречи, обсуждения. То есть мы будем обсуждать информационную повестку, мы будем обсуждать новости природы их появления, то, как они сказываются, причинно-следственные связи. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. На Универ ТВ состоялся кастинг, который так долго ждали. Какими качествами должен обладать ведущие и смогли ли участники удивить организаторов кастинга? Все подробности расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Я со школьных лет э, вела различные мероприятия, их создавала, организовывала. То есть вы хотите связать свою жизнь с мечей? Возможно.